Образовательные программы КФУ доберутся до Каира уже к 2023 году. How... Мы уверены, что сейчас необходимо обсуждать варианты нашего сотрудничества. Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, мы намерены придерживаться всех соглашений для того, чтобы повысить качество образования в России и в Египте. Сожженное чучело масленицы не помогло призвать весну. Когда отступят мартовские морозы? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Зарина Ахмадулина. Казанский федеральный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным центром тестирования при Кабинете министров Республики Узбекистан. Встреча прошла в формате видеоконференции. Участие принял временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Спрос на экспорт российского образования продолжает расти. Филиал Казанского федерального университета уже строится в Ташкенте. Какой город станет следующим? Смотрите далее.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 Флешмоб в поддержку вооруженных сил России состоялся в минувшие выходные. Автопробег с российскими флагами и буквой Z, ставший символом спецоперации, прошел в нескольких крупных городах России. В Казани, помимо автопробега, буквы В и З, обозначающие восточные и западные военные округа, появились на высотных зданиях Казанского федерального университета. В середине 2021 года по решению правительства Республики Татарстан медико-санитарной части Казанского федерального университета были выделены финансы на проведение ремонта неврологического корпуса униклиники по адресу Чехова 1А. Работы идут поэтапно. Всех пациентов переселяют из неврологического корпуса в другие отделения. На сегодняшний день работы закончены на крыше неврологического корпуса. Работы идут поэтапно. Мы не имеем права, соответственно, ограничить доступность медицинской помощи для наших пациентов, поэтому приходится приспосабливаться к этому этапу нашей жизни. Поэтапно мы переселяем, поэтажно переселяем наших пациентов из неврологического корпуса в другие отделения и проводим ремонт неврологического корпуса. На сегодняшний день закончены ремонтные работы на крыше, соответственно полностью обновлено покрытие, крыши неврологического корпуса. Но стоит уточнить, что неврологический корпус – это здание 1917 года постройки. На Татарстан надвигаются аномальные холода. Уже сегодня столбик термометра упадет до минус 25 градусов по Цельсию. Какие последствия может за собой повлечь это явление? Узнаете в следующем сюжете. Конец февраля радовал казанцев по-настоящему весенней погодой. Фактическая температура воздуха в этот период достигала отметки в 2 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы. Однако на смену этой аномалии пришла другая. Практически до середины марта в республике ожидаются январские морозы. Такое понижение температуры в начале марта связано с тем, что на нашей территории сейчас происходит вторжение арктического холодного воздуха, мы часто называем такое явление ультраполярным вторжением, когда воздух прямиком из акватории Арктических, северных морей поступает на территорию нашего материка и не успевает прогреться. Для марта, конечно, это аномалия, и в настоящее время температура среднесуточная ниже климатической нормы градусов на семь. Как подобный температурный скачок может повлиять на дальнейшие изменения в климате, сказать сложно. Однако современная наука позволяет своевременно отследить тенденции смены погодных показателей. Эксперты отмечают, что изменения в климате – нормальное явление. Дело в том, что те условия, в которых эти холода пришли на нашу территорию, они благоприятны. Так, например, снег, которого в этом году в избытке, он остается лежать на почве тем самым сохраняет посевы от вымерзания. В то же время, вот эта вот волна холода, она пришла на нашу территорию ненадолго. И уже в начале следующей недели, при смене барического образования, при смене антициклона циклоном, погода вернется в климатическую норму, и мы ожидаем потепления. По данным синоптиков, самые сильные морозы ожидаются 10 марта. Уже со следующей недели показатели термометров вернутся в норму. Маргарита Михайлова, Арианда Кугушева, Универньюз. Гостем программы «Фокус на человека» о ведущих специалистах психиатрии и психологии стал доктор медицинских наук Владимир Менделеевич. Во время ток-шоу, снятом в Высшей школе журналистики Казанского федерального университета, студенты могут задать эксперту вопросы и развеять мифы о психологической практике. Полный выпуск программы смотрите на YouTube-канале «Универтв». В советское время психиатрия использовалась в политических целях, она была карательная. Я начинал в это время участковым психиатром в Казани, на волку 80. На этом здании нахожусь до настоящего времени. То есть даже место дислокации практически не менял. Вот, наверное, тогда я бы пожалел, потому что тогда ты был ограничен в своих э, воззрениях, в том, как помогать, кому помогать, кого считать больным, кого считать здоровым. Ну, время поменялось, и я рад, что... Эта профессия дает такой, даже эмоциональную подпитку. Послушать стихотворение, полюбоваться картинами и другими творческими работами теперь вы можете на новой выставке Творчество без границ, которая открылась 4 марта в музее Лобачевского. О том, что еще представлено на выставке, расскажет наш корреспондент. В музее Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Творчество без границ». Идея этой выставки пришла руководителю дирекции музея Светлане Фроловой, когда она узнала, что в КФУ работают потрясающие талантливые люди. Первыми экспонатами выставки были сказки на татарском языке, доценты Института математики и механики имени Лобачевского. И с этого и началась идея собрать творческую коллекцию. Сегодня я рада приветствовать всех участников на этой выставке. В Казанском университете работали, работают потрясающие, талантливые, творческие люди. И сегодня работы этих творческих людей представлены на нашей выставке «Творчество без границ». Вы можете увидеть вышивку, лепку, скульптуру, художественные произведения, поэтические, литературные произведения и многое другое. И Я рада, что мы работаем с такими поистине творческими людьми, которые, помимо того, что они прекрасные профессионалы своего дела, жены, матери, верные друзья, находят время на создание таких творческих произведений. В выставке участвовали абсолютно все подразделения Казанского университета. Здесь представлены и фотоработы, и поэтические произведения, и даже видеозаписи песен. На выставке постарались продемонстрировать все работы, которые были в заявке на участие. На этой выставке я представляю свои стихи и фактически, получается, хочу поделиться тем творчеством, которое я занимаюсь в студенческой скамье и пишу стихи, начиная еще с Казанского финансового института. И хотела бы просто показать то, что находится внутри женской души. И через свои стихи показать тот мир, который, наверное, есть у каждой женщины, которая осознает наше место в современном мире. Выставка продлится с 4 марта по 9 апреля 2022 года. Посетить ее сможет любой желающий с понедельника по субботу с 9 до 18.00. Диана Жданова, Евгений Алмазов, Универньюз. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!